Привет всем, кто хочет стать профессионалом в мире биткоина, а также выиграть в биткоин квесте января 2021 года. Приглашаю вас принять участие в соревновании по поиску в картине слов и знаков, открывающих доступ к деньгам в электронном кошельке. Я рисую картину в формате А1 10000 на 7400 пикселей с зашифрованными в ней словами и предметами, с помощью меток вам нужно сложить правильную последовательность слов, а также отгадать, какие два слова в каждой цепочке изображены в предметах. Всего 16 цепочек из 14 английских слов. Первое слово обозначается знаком N1. На следующее слово – Указывает стрелка, которая нарисована где-то рядом. Стрелка может иметь необычную форму и быть частью сценария картины. Нужно быть внимательным, чтобы заметить. Персонажи картины тоже могут быть указателем. Если указатель приводит вас к двум или трем словам, придется выбирать. Правильное слово всегда находится ближе других к воображаемой линии, идущей от стрелки. Последнее слово каждой цепочки обозначается значком звезды. Если слово дублируется в двух седах, оно отмечено значком x 2 Слова также могут быть зашифрованы или разбиты на буквы. В каждой цепочке два слова будут в виде предметов, то есть слово не написано, а нарисовано. Буквы не обязательно идут в том порядке, в каком они составляют правильное слово. Минимальное знания английского вам не помешают. Квесту допускаются лица всех возрастов и юрисдикций. Если в вашей стране запрещены криптовалюты, ваше участие целиком под вашей ответственностью. После того, как вы собрали верную комбинацию слов, нужно ввести их в кошелек Electrum и забрать выигрыш. Призы. Всего будет разыграно 13 призов по 150 баксов в биткоине BTC и три приза с аппаратным криптокошельком Sata Chip с разными авторскими принтами от художника проекта. Такой даже за большие деньги не купишь. Вот тогда. Участие этого стоит. Вы имеете шанс стать обладателем редкого криптоаксессуара и биткоином к нему. Тем, кто заберет призы, автор квеста дарит нарисованные от руки сертификат лучшего сыщика квеста. Имена, которые назовут сами победители, будут навечно записаны в историю криптомира с помощью блокчейна Эфириума и сервиса MessageEdge. ID транзакции наносятся на сертификат. Имена могут быть вымышленные или настоящие, по желанию, e-mail, твиттер, телеграм и так далее. Что нужно для участия? Телеграм аккаунт. Соревнование будет проходить в Телеграме на каналах спонсоров и вдохновителей проекта, 21.01.21 .21. на них будет опубликована картина. Поэтому лучше подписаться, если вы не хотите пропустить новости, картину и подсказки от автора. Всего по три штуки на чат. В чате квеста и чатах партнеров вы сможете задавать любые вопросы, а также потренироваться на примере картины из самого первого квеста 2017 года. Установленный кошелек Electrum. Именно в это приложение нужно ввести найденные слова и перевести выигрыш на свой адрес, если это биткоины. Если вы открыли цепочку слов в кошельке, а там небольшая сумма биткоинов, вы нашли аппаратный криптокошелек Satachip Wallet. Теперь как можно быстрее напишите в чат Satachip, указав сумму биткоинов в этом кошельке, а также первый биткоин адрес из вкладки «Адреса». И один из трех кошельков ваш! Далее с вами свяжется мистер Бастиан. Он работает с Бельгия и будет лично заниматься упаковкой и рассылкой кошельков для победителей. Вам нужно будет предоставить данные для доставки. Мы уважаем вашу приватность и не раскроем ваши данные даже спонсорам и партнерам. Если не знаете, что такое Electrum и как им пользоваться, смотрите видео, как скачать и установить кошелек Electrum на канале. Ссылка в описании. Наличие аккаунтов в кошельке Electrum. После первого запуска программы она предложит создать новый аккаунт, цепочку слов. Как это сделать, смотрите в видео, о котором я сказал выше. Отключить RBF. Отключите функцию RBF или замены комиссии в настройках кошелька. Иначе, если другой участник откроет вашу цепочку следом за вами, в порыве ведосады он может попробовать обнулить ваш выигрыш во время отправки с помощью замены комиссии в вашем платеже, не получившем первого подтверждения сети. Отключение RBF или Replace by fee или замены комиссии. Важно, чтобы не потерять выигрыш в Bitcoin Квесте. Включить Advanced Preview Включите ручную настройку комиссии за платеж, нажав галочку Advanced Preview. Если вы этого не сделаете, кошелек сам выставит комиссию и она может оказаться 20-40 долларов при текущей цене и загруженности мапула биткоина. Рекомендую поставить комиссию от 2 до 5 долларов. Включить функцию расширить этот сит при помощи пользовательских слов. Во время ввода вариантов цепочек слов в Electrum, не забудьте включить чекбокс «Расширить этот сид» при помощи пользовательских слов, нажав на кнопку опции под окошком ввода седа. Тогда вы сможете в новом окне ввести 13-14 слово и проверить вашу догадку. Спонсоры Спонсорами биткоин-квеста выступают Сообщество подростков-бизнесменов – это бизнес-детка. Здесь юные бизнесмены становятся лучше в своих начинаниях. Сообщество центрируется вокруг бота под названием АБД клуб В нем вы можете получить информацию о проекте, ссылки на чат, канал и YouTube, где админы презентуют мультики о бизнесе и жизни. Школа биткоина – это образовательный ресурс для всех, кто хочет больше узнать о биткоине, легальном заработке на майнинге, изучить историю криптовалюты, современные тренды и прочее. Hotmine – компания умного майнинга, основатель Алис Слободенюк, один из партнеров биткоин-квеста. Технические гении проекта создали ряд уникальных продуктов с двойным назначением. В их портфолио водогрейные котлы-майнеры, смарт-конвекторы, майнищие биткоин и тепло для дома, а также декоративные лампы, майнищие биткоин. Котлы Hotmine получили одобрение криптопрессы и майнеров за уникальную идею. Специалистами компании регулярно проводится сборка необычного оборудования. Эдвард Хан Трейдер номер один согласно рейтингу Ио, автор канала CryptoGallery, где он постоянно интересно выкладывает секретные методики трейдинга. Эдвард проводит турниры трейдеров, разыгрывает деньги в чате, занимается партнерскими проектами вместе с мастодонтами отрасли вроде TradingView и Equite.io. Хан принимает значительные инвестиции в свой фонд, приумножая деньги инвесторов. Все секреты и методы у него на канале. Он регулярно пишет мудрые посты о трейдинге и жизни. Satachip – бельгийская компания по производству оригинальных аппаратных криптокошельков. Технический директор компании по имени Бастин лично будет наблюдать за проведением квеста и отправлять кошельки победителям. Подписывайтесь на мой телеграм-чат, чтобы узнать больше. Все будет честно, круто и выгодно.